Зажмите для починки. У меня еще и танк горит. Что за рофал? Да чем они в меня кидают? Я не понимаю. Что это? Ладно, друзьяшки. <свык> как выйти из...